И -и -и. Просыпайтесь, просыпайтесь Та, Пора вставать Утро наступило Кукарику Тарту лежа на боку Просыпаются ребята Просыпаются друзья Вот уже пришла пора И для бычка М -м -м. Чук -чук -чук. Проснулся бычок С утра потянулся Пришел на лужайку на речку пришел, водиться, напиться. Машенька, привет. Ой, как ты спала? Хорошо спала. А что тебе снилось? И, а, и, а, ой, кто здесь? И, а, это я, это я. Ослик проснулся с утра. Ой, как хорошо я поспал. Так хорошо поспал. ой Водиться, напиться надо. На речке. Ой. Петушок, петушок, золотой грибушок Ты что нас разбудил так рано? М? Пора вставать, пора вставать. И будем вместе мы играть. Ой, а во что мы будем играть? А давай спросим. А во что мы будем играть? А давайте рассказывать стишки друг про друга. О, давайте, давайте! И -и -и -и. О, давайте! Я первый, я первый, я знаю стишок. Ну, давай, ослик, рассказывай нам стишок. Учим с осликом слова, он твердит. Э -а -э -а как и в помню, научить всем спасибо говорить. Ой, какой хороший стишок, я знаю, я знаю. Давайте теперь я расскажу стишок, давайте. Ну, давай, петушок. Кто утром раньше всех встает? Кто песню раннюю пойдет? Рассвет встречает наш дружок, голосистый петушок. И -и, и и и Теперь моя очередь, моя очередь. Я хочу тоже рассказать стишок. Идет бычок, качается. вздыхает на ходу. Фух. Ох, досточка кончается. Сейчас я упаду. Буль... Тых и в воду! Ой-ой-ой! Как хорошо покупаться с утра. чуть чуть -чик -чик, -чик, чик, чик, Ой, как хорошо! Какая хорошая у нас игра! Я хочу еще играть. Ой! А кто это? На дереве живет. Ой! И... -и, -и, -и. Там есть дупло. Давайте все дружно подождем, когда кто-то проснется и выйдет из дупла. Давайте! А пока что будем... Завтракать.